10 отличий между богатым и бедным продавцом. От компании МД. 1. Богатый продавец помогает клиенту сделать правильный выбор. Бедный продавец спешит продать. Второе. Богатый продавец играет в продажи. Бедный продавец работает в продажах. Третье. Богатый продавец успешно сглаживает любые конфликтные ситуации. Бедный продавец спорит с клиентом. Четвертое. Богатый продавец с удовольствием вступает в контакт с каждым клиентом. Бедный продавец избегает общения с клиентами. Пятое. Богатый продавец умеет задавать правильные вопросы и слышит ответы клиента. Бедный продавец спешит сделать презентацию и слышит только себя. Шестое. Богатый продавец, презентуя продукт, всегда указывает на пользы для клиента. Бедный продавец хвалит свой продукт и забывает о клиенте. Седьмое. Богатый продавец ведет диалог с клиентом. Бедный продавец любит сам поговорить. Восьмое. Богатый продавец нравится большинству своих клиентов. Бедный продавец нравится самому себе. Девятое. Богатый продавец говорит на языке клиента. Бедный продавец выражается очень умными словами. Десятое. Богатый продавец всегда может стать еще богаче. Бедный продавец думает о том, как прожить до зарплаты. Практические тренинги и курсы по продажам смотри на сайте masterprodaž.md Практические тренинги и курсы по продажам смотри на сайте Мд. Практические тренинги и курсы по продажам смотри на сайте Мд.